Во сколько лет смотрю на улицу в окно, Наклнный яблоньку, растущих здесь давно а лес сосновый, он заметен из всего, Что к небесам его сподовило его вое яблоко на ветке все во льду. Оно по осени, как видно, не упало. Гнилые яблоки теперь знать ни к чему, Глядя на них, и настроение пропало. Веточки качаются на ветру весной, Тучи белые плывут над лесом. Приходит весенний порой, День часы прибавил с перевесом. Веточки качаются на ветру весной, Тучи белые плывут над лесом. Вот теперь приходит весенний порой. Сейчас часы прибавил с перевесом. <звучит> <звучит> До погода ясная, или снег идет, а зима нисколько не сдается. Может, она думает, что весна не в счет, Но сдавать позиции придется. сам. Лис на ветке яблони до сих пор висит, Крепко держится, хотя и высох На ветру колышится, на ветвях дрожит, Пополняет жизнь по новой список, Петочки качаются на ветру весной, Тучи белые плывут над лесом, Вот теперь приходит весенний порой, Сейчас и прибавил с перевесом. Пуччи качаются на ветру весной, тучи белые плывут над лесом, от теперь приходит к весенний порой, день часы припада с перереза.